Всем привет, мои дорогие друзья. Сегодня мы будем скрать меня леопарда. У меня костюм затвердит. И мы будем играть из этих красок. Привет, ребята. И сегодня мы с Лейлюшей снова красимся. Да-да-да, да и снова да. Лейла хочет сегодня у нас быть леопардом. Конечно, а точнее леопардом. <смех> <смех> ну ладно, давай начнем. Мы уже выбрали, каким леопардом она будет. Теперь начинаем красить. Да-да-да, ребята, начинаем. Раз, два, три. Да, начинай, мама, ты. Сначала рисуем носик. Да, рисуем. Ты ждешь результата, да? Yeah. Что видишь, да. Когда же ты увидишь, да? Да. Я иду на солнце свете, я плыву на солнце свете. Ла-ла-ла-ла, собираю шишки. Ой, то есть кувшинки Вот, мига. Собираю, читаю книжки. Все, доченька, вот такой леопард у нас получился. А -а -а! Ой, как страшно. Ребята, если вам понравилось это видео, поставь, поставьте лайк и ссылочка в описании. Всем пока-пока. Всем красиво!